Здравствуйте, Виктория! По вашей просьбе сделала для вас расклад, который называется «Анализ отношений». С помощью него мы сможем проанализировать ваши отношения с Михаилом. Расклад я уже выложила, проанализировала и сейчас дам вам его трактовку. Две карты в центре расклада – это ваши карты бланки. 29-я карта «Дама» – это ваша карта бланка. 28 карта Джентльмен. Это карта бланка Михаила. Две карты в самом верху в центре рассказывают о сути отношений на данный момент. И вторая карта дает совет. Итак, начнем с позиции. Суть отношений на данный момент. Здесь выпала 12 карта птицы. Двенадцатая карта птицы это карта коммуникаций. То есть с Михаилом вы очень много разговариваете и общаетесь. Также эта карта может говорить о неком напряжении, нервозности в отношениях. Еще карта птицы может говорить о большом скоплении людей, о народе. То есть ваши отношения всегда на виду, принародно. Теперь давайте посмотрим, что каждый из вас думает о ваших отношениях. Об этом говорят карты, которые находятся в самом верху расклада. У вас выпала шестая карта тучи. Это карта непонимания, неясности и неопределенности. То есть непонятно, что будет дальше, вы этого не знаете и не знаете, что делать. Иными словами, в отношениях нет ясности и понимания того, что в них происходит. У Михаила выпала 33-я карта «Ключ». Это карта принятия решений и нахождения выхода из возникшей ситуации. Скорее всего, Михаил пока не принял окончательного решения, что делать с вашими отношениями. Также 33-я карта «Ключ» может говорить о том, что Михаил подбирает ключ к вашему сердцу, хочет узнать вас получше. Теперь давайте посмотрим, какие чувства каждый из вас испытывает к другому. Об этом говорят карты, которые находятся под картами-бланками. У вас выпала 21 первая карта «Гора». Гора – это камень, а камень холодный, поэтому и к Михаилу вы относитесь как-то холодно. И чувств особых у вас к нему нет. Гора высокая, и также вы можете относиться и к Михаилу, несколько высокомерно, зная себе цену. У Михаила выпала 27-я карта письмо. Это карта общения. Ни о каких чувствах здесь речь не идет. Общение, переписка, возможно по работе, так как вы сказали, что это ваш начальник. Так как 27-я карта «Письмо» может говорить еще и о документах, то карта просто показывает, что вы общаетесь на работе, работаете с документами и так далее. То есть происходит общение по работе. Дальше посмотрим, что каждый из вас хочет получить от другого. Это карты, которые лежат в самом низу расклада. У вас выпала вторая карта Клевер. Эта карта прежде всего говорит о каких-то шансах. Поэтому вы видите от общения с Михаилом какой-то шанс для себя. Также эта карта может говорить о каких-то небольших премиях и вознаграждениях. Возможно... Вы также надеетесь получить по работе какую-то премию. Также эта карта может говорить о шансе в карьерном росте, то есть получить более выгодное предложение по должности. Также вы можете просто ждать подходящего шанса, чтобы начать с ним отношения. У Михаила выпала 23-я карта крысы. Это карта разрухи. И поэтому конкретно Михаил от вас пока ничего не хочет и не ждет. Теперь посмотрим, что каждый из вас скрывает от другого. Об этом говорит карта, которая лежит слева от вашей карты бланки и справа от карты бланки Михаила. У вас выпала 14-я карта лиса. Как ни крути, эта карта обмана, хитрости, лукавства, предательства и какой-то выгоды для себя. У Михаила выпала 34-я карта рыбы. Эта карта может говорить о сильных эмоциях. И Михаил может скрывать эти эмоции от вас. Также он может скрывать от вас какую-то ситуацию, связанную с деньгами. Дальше посмотрим, какое поведение каждый из вас демонстрирует другому. За это отвечают карты, которые лежат справа от вашей карты бланки и слева от карты бланки Михаила. У вас выпала шестнадцатая карта звезды. Эта карта говорит о планах и целях на будущее. Также шестнадцатая карта звезды ⁇ это карта судьбы. То есть вы можете думать, что если вам суждено быть вместе, начать отношения, то это так и случится. То есть особо ничего для начала отношений вы не делаете. Вот как идет оно, так пусть и идет. У Михаила выпала 36-я карта крест. Крест обычно говорит о том, что у человека в жизни сейчас очень трудный период, ему тяжело. Также это может означать, что Михаил ставит крест на ваших отношениях, то есть развивать как-то их в будущем он не планирует. И последняя карта, которую мы не рассмотрели с вами, это совет карт. Карта лежит в центре расклада в самом верху, в возле карты птицы. Это... Восьмая карта «Гроб». И эта карта может говорить о двух вариантах. Первый – это закончить эти отношения, которые у вас так и не начались. То есть отношения эти пустые, ни к чему они не приведут. Либо же она может говорить, что нужно трансформировать отношения. То есть переводить на новый уровень. Если у вас сейчас нет отношений, вы не встречаетесь, то стоит, возможно, начать встречаться. Расклад весь уже мы рассмотрели. Осталось посмотреть, что вам дадут эти отношения и что дадут эти отношения Михаилу, и чем же все закончится. Что дадут вам эти отношения? Для этого я сложила номера карт, которые находятся вокруг вашей карты в бланке. Получилась 23-я карта крысы. То есть ничего хорошего эти отношения вам не дадут. Только расстройство, депрессию, печаль и так далее. Теперь сложим все номера карт, которые лежат вокруг карты бланки Михаила. Получается девятая карта букет. Это карта радости, удовольствия, получения подарков и некое возближение. Очень хорошая карта. Если отношения у вас будут, то ничего плохого они ему не принесут. И чем же все закончится? Складываем 23-ю карту крысы и девятую карту букет. Получается 32-я карта луна. Это самая плохая карта в колоде. Ничего хорошего она не сулит. Это какие-то иллюзии что будет все хорошо, жизнь в каких-то розовых очках, вдалеке от реальности. Также карта Луна может говорить о том, что не все так ясно, как кажется. Есть какие-то скрытые моменты. Итак, обобщим. О чем же нам рассказал расклад? Карты рассказали, что особых чувств ни у вас к нему, ни у него к вам нет. Намерений продолжать отношения у Михаила пока что тоже нет. Да и итог у этих отношений печальный. Вот такой получился расклад. На этом я заканчиваю его трактовку. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите, я на них отвечу.